Слава, Богу, Слава, Слава Богу, Богу, что нормальные христиане знают, что такое Новолуние, Новомесячие. Вот есть такое место Писания. Дворяющие. Апостол Павел пишет Колосинам. Э, пишет есть Колосини – это не, не иудеи, это не О, послание евреям. Послание, послание косы, не это нормальные христиане из язычников. Кому христиане такой то что и вдруг начали праздновать шабаты започила, да, начали да, праздновать, праздновать нового месяца новую луне шавот пейсах сукот а, шабот, и песок. И в Коло... послании к Колосе нам говорится, что и никто Колоси да не, не осуждает вас. Не ну, говорится, ни за пищу, ни за питье, но и ни за какой-нибудь праздник. Ни за хрена, ни за питье, ни за никакой праздник. Ни за новомесячье. Ни за новолуние. за шаббат. Никто не осуждает. Никто не осуждает. Зачем, зачем христианам праздновать эти праздники? И за праздновать эти праздники? Что говорит Старый Завет? Чтобы по уставу каждого дня приносить, приносить все сожжения по заповеди Моисеевой, имеется в виду по закону Моисееву, по Торе, по Слову Божьему, в шаббаты, в новомесячи, а в праздники три раза в год – праздника пресноков, ну в оригинале там написано Гамацот, это Пейсах, первый день Пейсаха так празднуется, как Мацот, праздник Мацот. И в праздник Седмиц это Гашавуот, Пятидесятница, прообраз праздника Пятидесятницы, праздник Кущи это Гасукот, Сукот, еврейский праздник. То есть, обратите внимание, новомесячие, новомесячие это не праздник, не праздник, но э, он стоит в перечне таких важных праздников, как Песах, Шавуот, Сухот. и с В которые Песох. все, и в том числе и Шаббат, конечно. Правильно, спасибо за подсказку. Э, я вам скажу скажу, что вот песах шавуот сукот это это в Библии написано, что это завет вечный праздновать эти праздники. Подробно прописано, как их праздновать. Метези празднует и как да гип праздновали. И в эти праздники собирались все иудеи в Иерусалиме в храме. Празднить празднестве иудеи собирали в Иерусалиме праздновали, приносили жертву за свои И приносили жертва за свои эти грехи. Именно вот это этот обряд жертвоприношения за Точно свои грехи за был, э, э, был прообразом именно жертвы нашего Господа Иисуса Бил на И понятно Шабат великий праздник, и да? И речь, понятно Шабат великий праздник. Песах. Песах Почему Новый месяц стоит в этом перечне? И за что он Следующий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите, в другом месте Писания тоже говорится. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть, пред лицо мое на поклонение, говорит Господь. Болгарский перевод более точный. Болгарский поточен. В болгарском говорится и, в, от новомесяча до новомесяча. и от одного месяча до нового месяца, и от Шабата до Шабата. Ну вот тут э, весь от смысл в том, что шаббат. слово ходешь или хадаш, мы, мы же читаем без огласовок, да? Оно означает два слова. Думаю, И, то, хадаш значит две Во-первых, да? месяц, во-вторых, это новомесяч, Первого в том луна, -то новолуние. И в русском переводе там говорится из месяца в месяц, а в месяц" И ну, в не совсем понятно. В болгарском месяц. четко говорится, что мой народ будет приходить от Но новомесяча в, в новомесяч. Точно секазывают новолуние к луне. И от Шаббата до Шаббата на поклонение. Вот Шаббаткам Шаббат. Вот представляете, рядом с Шаббатом стоит Новомесяще. Что И это за праздник? И до Шаббата застава Новолуния. Каков тоже праздник? Ага, следующий, пожалуйста. Вот э, поразмышляйте, пожалуйста. Знаете, у нас... Не хотелось бы сразу говорить э, какой-то готовый ответ. Я потому что, что на, на самом деле это дискуссия. Готов? Надо, Отговорить. не надо. За что-то твоя дискуссия, Дали вы или не. Вы знаете, иногда вот я сам, я себя вспоминаю, когда-то я был в нормальной церкви, и был бизнесменом, и мне было жалко времени, знаете, в воскресенье уделить, поехать на богослужение. За время Думаю, неделя, опять, опять воскресенье, опять на богослужение, опять потеряю несколько и часов. А тут еще евреи придумали, надо праздновать и с... шаббат, еще из... и пятницу вечером. Шаббат, сабуте, а тут а, еще и какое-то новое новомесячье. Поразмышляйте, пожалуйста, и пришлите, пожалуйста, свои ответы. Нам очень важно ваше мнение. И Следующий, пожалуйста, слайд. Вот, в любом из вайберов, в любом от... из мессенджеров, Вайбер, Вайбер, Ватсап. Пришлите, пожалуйста, свои ответы или вопросы, если у вас возникнут. Оговор, пожалуйста, присылайте. Чтобы у нас была какая-то с вами обратная связь. Дай мне обратно в Дело в том, что проверяйте, пожалуйста, меня. Вообще проверяйте, что вы слышите по Библии, по, по Слову Божьему. И в сичку то чуете, спорит Божье это Слово. Следующий, пожалуйста, слайд. Я вам расскажу, как… Как праздновать новомесячье? Не все, честно скажу, не все, не мессианские евреи, не артадаксальные евреи, артадаксальные больше, но не все евреи празднуют новомесячье. Скажи, как и правилом до все праздновать? Но луне это за что? Это не все евреи празднуют. Вот я вам расскажу, как это происходит. И скажи, как все вот не Нештата? Еврейские месяцы не совсем совпадают, не совсем совпадают с обычным календарем. Еврейские месяцы не совпадают совсем со с нормальным календарем? Вот э, мы видим. Сейчас у нас месяц швад, когда Тивет закончился, а в Тивет у нас заканчивалась у нас Ханука. И, Ханука. и когда начинался, начинался Шват 23 января, Шват на 23 очень января. легко очень легко, когда мы когда мы следим за, за календарем когда мы отмечаем что вот начался новый, новый месяц мы задаем себе вопрос а что в этом месяце нас ожидает нас ожидает во-первых это было 27 января международный день На 27 памяти жертв холокоста 28-го шаббат. 28-й шаббат. Ну, шаббат, кстати, начался 27-го, интересно, да? Закончил он на 27-го. 27-го 27 именно. Что мы закончили, когда мы почтили память Жертского Коста, начался Шаббат. И мы, и мы его отмечали и радовались. На 28-29 международная молитва против антисемитизма и нацизма. Потом опять Шаббат, опять После, пятница, шаббат, опять суббота. Пейтак, суббота. Потом 6 февраля 15-го швата Тубишват. Ту -шват. Скоро, 6 февраля, скоро будет большой праздник, Тубишват. О, о нем два слова я тоже скажу. 11 февраля – шаббат, 18-го 5 шаббат. И на 18 февраля – Вы знаете, я смотрю на еврейский календарь, смотрю сплошные праздники. саму ему. Дело в том, что есть такая заповедь. Постоянно радуйтесь. Да э, иногда трудно радоваться, особенно в наше время, когда свистят сирены. сложно Какие-то взрывы, где-то что-то горит сирени. в городе. Но когда у вас в календаре есть праздник, Значит, есть заповедь, что соблюдайте Шаббат. Что приходите ко мне на поклонение в Новом месяце, в Шаббат. В праздники. Поверьте мне, радоваться гораздо легче. И много полезны с Следующий, пожалуйста, слайд. И что такое Тубишвад? Тубишват это еврейский праздник, празднуется, он так в переводе, 15-й 15 день месяца Шват. Тубишват это еврейский праздник, 15 Еще он называется Рошашана. Рошашана, помните, на города, это Новый год. Это Новый год, лайла ла нот это Новый год деревьев. Казалось бы, что это за праздник, да, евреи придумали? Новый год деревьев. Мало нам новых казни. годов, да? Малку не по старому стилю, по новому стилю. Нова гудина, нова нова Тут гудина. еще какой-то Новый год деревьев, Всего еще рожа шана. Это, опять же, повод не просто праздновать и радоваться, и, и поклоняться Богу. Повод да и да на В этом большой есть смысл. смысл. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы напоминаем себе что вообще символ дерева в еврейской традиции и это си очень напомним, сильный символ на деревоту, э, мы напоминаем символ... себе что мы как дерево пос... когда, мы в бо... в Богом, когда мы в правильном положении перед Богом мы как дерево посаженное у потока вод и лист, которого не вянет да? и все, что мы не... Увяхло, все что мы не делаем успеем и как вот иду доправим что Перед, чтобы быть, как дерево, посаженное у потока, вот Мы надо что. Блажен человек, в законе Господа, воля его. И о законе размышляет он день и ночь. Ну, имеется в виду закон, лучше читать на языке оригинала. Там говорится слово Тора, она обозначает Библия, Там Библия, Слово Тора, Божье. Библия, Когда в Божьем Божьем это Слово Божьем воля его. Важное место Писания. Кто-то может сказать, это Старый Завет Соломы, Танах, завет, это, это не Новый Завет. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот смотрите, наш Господь что сказал? Вот, кстати, это параллель, пара, параллель с псалмом, с этим первым псалмом. Как показывал наш Господь, тут ему параллел со псалмити. Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, засохнет. Такие ветви собирают, бросают в огонь, они сгорают. Если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, не пожелаете, просите и будет вам. Опять, смотрите, мы, мы читаем Библию справа налево. Читаем Библию по-еврейски, по Вот Смотрите, важно, чтобы слова Божьи в нас пребывали. И да? важно, думайте на Господа, это нас. не напоминает, да, первый псалом, что в законе в, то, в слове Божьем воля его и о законе о торе, размышляет он день и ночь очень важно день и ночь много мест писаний таких подобных и много много, много, мест, много сравнений с деревом много с деревом. и новый год дерево, на самом деле это это очень важный праздник, чтобы укореняться. И на дрове, это и как дерево праздник, укореняется корнями. И нам укореняться в Слове Божьем. И быть таким деревом, которое приносит плоды. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, по поводу Тубишвата. Я, я надеюсь, кто-то меня еще видит, да? Надевам, ся, ош, че, да Если вы хотите попробовать, такое а, да упитете, как что такое Новомесяще, что такое еврейский праздник, приходите к нам на Тубишват. Заповед... Дайте на Тубишват. В субботу в это будет Тубишватний Шаббат. Шима, ме, Тубишватний Шаббат. Приходите в субботу, Заповед пятницу на в РФ Шаббат. За э, э, можете написать, у кого есть интерес, можете написать в мессенджер. И интерес, да пиши? Еще один день, который мы на самом деле этот день не забываем. День, не Таких э, несколько дней, дни, которые напоминают человечество о катастрофе о том, что 27 января 45 года был освобожден концлагерь Аушвица, Аушвиц или Освенцин, в котором было уничтожено 1,1 миллиона евреев. Мы напоминаем в этот день всему миру о том, что была ситуация, ситуация не так давно, не давно когда 6 миллионов евреев, 6 миллионов евреев 25% ромов 25 от ромити, огромное количество людей по мнению гулямов, нацистов неполноценных количество хора, было уничтожено дело в том, что когда мы я родился в советском союзе и никто никогда не говорил про эти даты икуга не вспоминал эти даты. И когда люди вырастают в атмосфере в атмосфере обмана, и когда люди вырастают в атмосфере каких-то ложных, каких ложных идеалов, не на божьем основании в атмосфере, в среде таких людей, на хора, очень легко рождается ненависть, много поражда мразата, ненависть к другим людям, которые другите, либо думают по-другому, по либо верят по-другому, по либо живут по-другому, по либо говорят по-другому. И вот представьте, 6 миллионов, 6 миллионов евреев было убито просто так что, за то, что они евреи. Евреи собили убийти просто так за то, что тут Ну, чтобы было более понятно, в, в Болгарии сейчас примерно 6 миллионов людей живет. Из Донестиани поясню вы, Болгария забрала около 6 миллионов хоров, кучу всяких нас. Вот представьте, всех нас вдруг сейчас заходят люди какие-то, чинили. Представьте, Загружают нас в машины, в вагоны и отправляют в концлагерь. 6 за концлагерь. шесть миллионов человек. Шесть Давайте мы задумаемся немножко. И вот во, во время этой минуты молчания Сергею мы дадим слово. во время, и во время минуты молчания минуты прозвучит песня. Такой гимн покаяния, такие гимн, день. молитва покаяния, евреев, химн, обращение, молитва к Богу, еврейте, обращение к Богу, молитва о спасении, обращение за, за, за спасение, перед вами на экране это марш жизни, перед вами на экране, вас на экране что видите, марш на живота. Когда вы гуляли по Варне, вы часто видели, наверное, этот э, памятник, его нехорошо видно. В Варне, явно тот памятник. Он недалеко от э, Варнской общины находится. Не дали И э, мы решили все прийти туда, И не решили, мы там. сделали объявление И для всех бяло. желающих, для всех кто желающих, хочет присоединиться. К нам несколько человек подходило, разные. Один человек подошел и сказал, «Вы знаете, я знал лично человека, который зашел туда, в этот ансвенсинг». Эти слова, они мне как-то... Попали в душу в душата, Потому что песню, которую я сейчас хочу исполнить за что я исполнил, э, Ее написали примерно же в это время э, Были два друга скрипача, еврея имало два при, два цигулари, евреи, И когда... Нацисты услышали, что союзники должны напасть. И союзники требовали и освободить лагеря. Они начали убивать большое количество людей. Так получилось, что один скрипач остался, а второго повели в печь. И такая ситуация единец игула рустана, пока другие осаглу его в печь. в этот момент. Тот, который остался, този, увидел дым остана, из печи, дым пещ, его переполнили чувства, с чувства. И он напишет слова к песне. И то, Смилуйся. Смилуйся над всем Израилем. Над, э, над цели Израилем. Смилуйся над. Э, Своим городом Иерусалимом. Над, град, Иерусалим. над местом Сионом. Над местом на Сион. Твое святое место, где находится. Твое место. Смилуйся над Домом Давидова. Смилуйся над домом на Давид. Оттуда во должен произойти машиях Мессия. А да Смилуйся над Домом Твоим Большим твой дом, величественным, Величествен, который свят, свят. Смилуйся. смилуйся Я перевел дословно песню, которую хочу сейчас вспомнить. Shall 什么？ Эти аплодисменты я воспринимаю как аплодисменты нашему Господу, который хранит Болгарию. Благодаря которому здесь не рвутся бомбы. Господу И воспринимаю как благодарность. аплодисменты. Правительству. Болгарии. За на Болгарии. Благодарность, Благодарность Болгарии. на Благодарность духовенству Болгарии. Царю Борису третьему. На Борис третий, которые не подчинились приказу Гитлера. Не подчинили на, на Хитлер, и не дали, не дали возможность нацистам убить. Почти 50 тысяч болгарских евреев. Неса возможность на нацистите до убед почти пересехи людей евреев. Давайте еще раз поаплодируем Господу. 50 тысяч. Много это или мало на фоне 6 миллионов? 50 тысяч или малку в сравнении со 6 миллионов. Вроде бы не сильно много, да? На самом деле это огромное количество. Собачье вслышенство и огромное количество. Вы знаете, вот когда мы говорим вот эти цифры, и, мы привыкаем и и мы забываем о ценности жизни каждого. Не свикваем и за Каждая жизнь ценна. ценен. И Господь написано, что Он хочет, чтобы каждый не пишет, погиб, но имел жизнь вечную. Из ко всякий един от нас да не загиню, да има вечен живот. Поэтому нам и дано великое поручение. И за великое поручение идти и учить, и, доучим, и участвовать в этом Божьем спасении, и Божьем в плане Божий спасения людей, план и за, чтобы ни, ни одна живая душа не погибла, за, не загиня, ни, ни ту жива душа, но имела жизнь вечную. Но им вечен живот. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот удивительно. 6 миллионов евреев – это третья часть. Третья миллионов часть. евреев – это третья часть. Я читал, читал книгу Нобелевского лауреата, книгу на лауреат, который прошел через концентрационный лагерь. И вот удивительно, ну он, он после концентрационного лагеря, он уже потом позднее стал Нобелевским лауреатом. И учитывая, время вот он писал, э, что меня очень коснулось. Что он несколько раз стоял в очереди, в очереди к яме. и купить за огненной яма. Не, не, все, не все концентрационные лагеря были цивилизованными. Не лагеря если цивилизованными, можно так сказать. Да То есть не, не во всех были газовые печи. Не газовые печи. Он писал, что там была просто огромная яма, имал, дубка, в которой горел огонь. В куда был запален огон. И людей просто туда сбрасывали. И просто там и вот он говорит что только чудо говорит меня спасло Божие. Что Божие чудо меня испасило, когда кто-то из верующих людей евреев когда некой верующих, хора евреи, обращался к богу к Господу, читал молитву шма Израиль. и молитва шма израил Этот процесс, эта очередь вдруг останавливалась, их возвращали в барак. И обратно. Очень важно, хотел бы призвать всех, кто смотрит сейчас, и ну и, конечно, всех, кто здесь, в церкви, кто еще не посмотрел. Посмотрите какой-то фильм про Холокост. Да фильм за холокост И напомните себе, и напомните своим друзьям, близким. И на себе си, на эти приятели. Нам очень важна эта память. Много важно за нас. Важна память ради нашего будущего. Да за, за родина, что Чтобы подобное не произошло в за наших краях. В, в наших семьях, в вы знаете, когда в прошлом году мы участвовали в таком марше мира, и куда -то -то в марш на мира. тогда еще не было войны. И главный раввин, раввин Украины говорил о том, что на Украине никто не застрахован, и не застрахован от, от того, что придет диктатор, от того, что дойдет диктатор и вдруг решит что он имеет право отнимать жизнь У других животных. людей в соседней стране для меня это казалось фантастиказа фантастика но опыт но наша жизнь сегодняшняя показывает что это далеко не фантастика. поэтому нам всем очень важно молиться против важно антисемитизма, да и антисемитизма и нацизма. Очень важно. Только Бог может защитить нас. Может да не Несмотря на то, антисемитизм это страшная вещь. много Это это одно из проявлений духа антихриста. от проявите на духа на антихрист. И это именно то, что позволяет Антихристу разделяйте властвование. И твое, кое-то позволяло на антихриста до разделей, до властва. Следующий, пожалуйста. Следующий. Антисемитизм – это бунт. Антисемитизм – это бунт против Бога. Бога. Сам наш Господь, Ишуа, Мессия, Иисус Христос. И сами Господа, Иисус Христос. Сказал: «Вы не знаете, чем уклонитесь». И сказал не знаете, на А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Они спасение Казалось бы, как может быть, спасение от иудеев – это только Бог спасает, только Бог прилагает спасение на церкви. Еще раз призываю всех стараться читать особенно слова нашего господа на языке оригинала вот этот предлог Эк", который здесь стоит от иудеев он потребляется в древнегреческом со значением движение изнутри к наружу как бы из источника вовне это можно перевести как «из», Можем «от» или с То есть спасение из иудеев, от спасение иудеев и с иудеями. Иудеев. Нам важно не забывать, что мы все с вами... Верующие Иисуса Христа. Не все верующие в Иисуса Христа, мы, мы суть сыны Авраама. И все мои иудеи по духу. И все Об этом в том числе говорит это место писания. Наш Господь Иисус Христос. Он на 100%, человек и, 100 человек. и на сто Бог. И вот эти сто процентов человека — это 100% евреи. Все наши апостолы. Апостоли, включая великого апостола язычников, апостол Шауль или Павел? Павел. Тоже евреи, 100%. На 100 Случайно это или нет? Не знам, или нет. Поразмышляйте, пожалуйста. Следующий. Спасение тесно связано с поклонением. Ну, поразмышляйте, сейчас у нас нет времени Спасение на эту это, тему говорить. Э, много связано с поклонением. Поклонение эту. в Духе Истине. Поклонение при... в, дух в Духе Скажу так, истина. приходите к нам на Тубешватний Шаббат. Идайте при нас на шабат. Вы увидите, как поклоняются Господу евреи. Ишь, видите, как все поклоняются на Господа евреи. Так, следующий, пожалуйста. 28-29 января. А Сегодня какой у вас, кстати? 29 29-е, да? Вчера мы, когда Шаббат закончился, Вчера, мы молились шаббата. на международной молитве против антисемитизма и и Сегодня она продолжается в церквях на воскресных богослужениях. В баптистской церкви, в, в том числе. Церковь, вы видели, что в марше жизни участвовали и православные, и баптисты, и представители нашей интернациональной церкви. И, на и э, я бы хотел, кто, у кого возникло вдруг желание и помолиться бискал, кто, кто желание, да помоли, против антисемитизма и, и нацизма. Вот это, по этой ссылке была запись ли, вчерашней на международной запись молитвы. На вчерашн Вы можете, можете присоединиться к этой молитве. Можете да присоединиться ко мне через тот запись. Следующий, пожалуйста. Мы сейчас будем иметь возможность помолиться против антисемитизма и, и нацизма. Загашьте, и Учитывая, что спасение, как мы увидели в Библии, в Божьем плане спасения очень важна роль иудеев. В Божьем плане спасения важна роль это на иудеи. Почему? Потому что Господь обещал Аврааму, За что, -то Господь Авраам, что в тебе, опять же, мы читаем справа налево, с конца что в Тебе благословятся все племена земные. То есть через Иудеев Вы получите спасение. Через Иудеев Вы получите, спасение. Через иудеев вы получите Машеха. Еще мессию. И Вы получите возможность спасения. Именно поэтому... Враг рода человеческого очень ненавидит евреев. Точно за враг на человечеству евреи При этом Авраам обещал, об, о, Господь обещал Аврааму. Господь обещал на Авраам, благословляющих тебя благословлю. Че ще у нея, които те проклинающих тебя проклину. И тези, те Еще раз с большим поклонам поклон. благодарю болгарский народ благодаря на болгарский народ за спасение, за спасение почти 50 тысяч евреев но очень важно, очень важно осознать признать осознаем и да признаем, что болгарский, скажем часть болгарского народа сейчас тут болгарский народ Возможно, наши родственники. Каким-то образом, образом участвовали в Холокосте? И косвенно участвовали в уничтожении евреев. В уничтожении на евреите, когда во время Второй мировой войны, Второй войны? Гитлеровцы через Болгарию захватили Грецию, Македонию, Сербию. Через Македонию, Сербию и Грецию в знак благодарности они отдали передали болгарии территории в знак на, благодарности на территории, территории которые болгария считала своими, болгария за си, на которой жили Болгары соживели и в том числе жили евреи, евреи но это часть территории беломорья Бил греции Частная территория это на Беломорье, Горти. Фракийская Македония. Фракийская Македония. Северная Македония, Северная Македония. Сербия, Сербия, город Тирот. Город Тирот. К сожалению, За сожалению, часть болгарского народа часть принимала участие. Часть болгарского народа принимала участие. В, как бы это сказать, в транзите в... Переправки 11, 11, ну, скажем так, переправки 11 343 еврея, которые жили на этих территориях, переправки в концентрационные лагеря. В Израиле есть такой музей Холокоста Аяд Вашем, в котором посчитан каждый погибший еврей в концлагере. Записан почти всякий еврей. И задокументирована гибель 11 тысяч. И 343 на 11 евреев именно с этих, этих территорий. которые были во время Второй мировой войны подконтрольной Болгарии. Во под Поэтому очень важно, во-первых, исследовать себя. В, в, в, в, в, в, как, нет ли, как написано в библии господи помоги мне исследовать мое сердце не на, ли опасном, господи, не на опасном ли я пути помоги господь исследовать наше сердце нет ли у нас проявлений антисемитизма. помогнение да до и других другие и очень важно искоренять. очень важно покаяние в этом. И много важно, да в това, искоренять в себе эти, корни, и да эти в себе тези корени. Еще очень важно. Следующий, пожалуйста. Слайд. И много важно. Очень важно. Господь, Господь сказал нам, что Он благословляет верных Ему Господь мужей казалось, Божих. Детей Божих. До тысячного рода. Деца, до рода. Но наказывает вину, наказывает детей за вину отцов. До третьего или четвертого рода. До третьего или четвертого поколения. Очень до... важно исследовать в своих семьях. И много важно в Нет ли у вас родственников, которые принимали участие в, в... в... в актах антисемитизма. В антисемитизма. Холокоста. Холокоста. И важно просить прощения. И важно, да молим за прошка. Молиться. Да си молим. О восстановлении вашего рода. За восстановление на наш народ. И очищение от всяких последствий. За причинствование от всяких последствий. Этих. Этого духа. Этого антисемитизма. Дух антисемитизма. Поэтому мы сейчас. С, с вами. Га... При... приклоним вами. Преклоним наши головы. Преклоним главитиси. И вознесем молитву. Ищете излечим молитва? Кто хочет, конечно, кто не хочет, не молит. Хоть у Дорогой наш Господь. Скъпи наш Господь. Пожалуйста, помоги нам исследовать наши сердце. ты, да не помогнешь, да исследуем, сальцету сием. Если есть какие-либо проявления. Как меня, как Антисемитизма, на антисемитизма, холокоста, Холокост, ксенофобии, шовинизма шовинизм, и других нечистых духов. И духовы, а мой очисти и освяти нас, крою Твоей святой кровь, Духом Твоим Божьим, дух, Духом Святым, Удали всякие последствия, примахни удали всякие, всякие проклятия, примахни проклятия за проявление антисемитизма и других нечистых духов и духовы, во всем нашем роде, в род, особенно про дедушек, дедушек, бабушек. Мамы, папы. Про орудние тени. Прошу и молю тебя. И ты моля. Дорогой Господь. Скопи Господь. Помилуй нашу нашу страну. Да помиловаш наша держава. Нашу страну Украину, страна, Украина, нашу страну Болгарию, страна, Болгария, нашу страну Россию, страна, Русия, все наши страны, держави, помилуй и освободи, помилуй и не усвободи, освободи от этих тягот от антисемитизма. антисемитизма, останови всякие проявления антисемитизма в, в наших странах, очисти, Причисти, освети, освети нашу, землю, нашу землю и раскрывай в наших странах и в Твою Божью победу, победа, Твое Божье пробуждение твое, Божье пробуждение, твое спасение всех наших спасение граждан. На тени граждан. Прошу и молю Тебя, останови эту Моле войну, как проявление Духа Антихриста. Духа на Антихриста. Благослови, благословляем Россию, Русия, Российскую Федерацию, благословляем Путина, благословляем, Путин, благословляем всех воинов, всех вот и с нашей, и с той стороны, и всех и и -то страна. Прошу и молю тебя, яви свою славу, и воля, да слава, яви свои чудеса, да свои чудеса в жизни, всех этих воинов, всех этих лиц, принимающих решения в в правительствах. И пусть воцарится и цари, твоя Божья любовь, твой, это любовь твой, Божий мир, твой Божий мир, Божий шалом. Божий шалом. Я как представитель еврейского народа. Я с представитель на еврейский народ. Прошу раскрытия, раскрытии, о раскрытии прощения, да и прощения. Да и допустишь. Прощения со стороны каждого еврея. Моли за о осторона на всех единовреин. Вот на каждого еврея, потомков, тех людей, которые пережили. Потомцы, на тези, хора, Антисемитизм, Антисемитизм Холокост, Холокост, другие погромы и так, и так далее. И Раскрывай, Господи, прощение. Ты Господи, прошка, да? И наполни, да наполнишь. наполни жизнь каждого еврея, Живота на каждого родственника, жертв на всякие руднина, на антисемитизма и Холокоста. На Холокоста. Наполни собой да наполнишься себеси, своей любовью, благодатью и, благодать и милостью. Прошу и молю Тебя за всех людей, и за хора, кто сейчас участвует в проявлениях антисемитизма, в антисемитизма во всем мире, в свет, прости, Господи, да им простишь. Ой, они не ведают, что они творят. За не знают, как его Усынови, всех. Усынови и удочери их всех. Китях. И объедини их с, нашей, их с нашей драгоценной Божьей семьей. Прими их в тело Твое, его в твое Ишуа, -Мессия. На Ишуа, -Мессия. Ишуа Мессия. Во имя нашего Господа, Ишуа Мессия, Иисуса Иисус Христа, Аминь. Амин. Да, слава нашему Господу. Спасибо, дорогой наш небесный папочка. И хочу, кипец. чтобы в наших жизнях, во всех наши наших живот. жизнях наших братьев и сестер, У наших родных, на всички, тени, сестры и братьев, Раскрывалась. Раскрывалась раскрывались Твои еврейские благословения. еврейские благословения. Во всех нас, Во од... нас раскрывалось осознание, что мы все в теле Ишуа Мессии, те на, Ишуа еврейского мессия, машеха, на мессия, что мы все иудеи по духу, по дух иудеи, и в жизни каждого из нас, на наших нас, родных и близких, на черудни... раскрывалось Твое Ороново да благословение. Да благословение. Я вероходный, вишь моехо. Я И садный, а Ассемблиха, Да благословит нас всех, Господь всех наших родных и близких. Да всех, и сохранит нас. и близкие, да не да нас Господь светлым лицом своим да и помилует и да не да обратит на нас Господь светлое лицо Свое, лице, И подарит нам свою Божью веру, И да не подари это вяра, Свое божественное здоровье и исцеление, божественное здоровье и Свой покров, свою шихину, свой это шихина, Защиту и охрану, свой это защита, и, свой Божий шалом, и свой Божий шалом, Божью полноту, Боже это полнота, Иисуса Христа. Иисус Христос. Аминь. Аминь. Аминь, аллилуйя. Слава Господу. Спасибо большое, брат Николай. Сейчас я хотел бы предоставить слово для свидетелей.